Это страшная правда, которую от нас скрывает свинка Пеппа. Когда Пеппа было два года, она умирала от страшной болезни и почти не вставала с кровати. И за ней нужен был постоянный уход и наблюдение со стороны родителей, чтобы выжить. В один день ее папа решил, что с него хватит, и ему в голову пришла очень ужасная вещь. Он решил запереть Пеппу в ее комнате на всю оставшуюся жизнь. Через несколько лет у ее родителей родился еще один ребенок, которого они также назвали Пеппа. Они заменили оригинальную Пеппу на ее сестру, анастасия. Настоящая Пеппа все так же находилась в своей комнате. Если вы загуглите дом свинки Пеппа, то вы будете в шоке. Вам выйдет вот такая картинка, и если приглядеться, то вы увидите настоящую свинку Пеппу, которая все еще в своей комнате.